Всем привет, с вами я Атилет и сегодня мы узнаем за последний день новости узнаем то есть каждый день я буду выкладывать новости на своем канале так что не пропускайте и подписывайтесь давайте. На посту Сосновка введено ограничение на проезд в 13 марта в 6.30 утра введено ограничение для грузовых автомашин, сообщила пресс-служба трансса Тем, кто не знал, 12 марта на перевале триллажут лавина накрыла автомобиль. Как выяснилось, пострадавших не оказалось. Также предупреждает... Также предупреждают, что с 12 по 14 марта в горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин. Кыргызстан сможет экспортировать электроэнергию в Китай, если будет проложено проложена 220 кВт океан на рынке Турвар в Китай. Бишкекчанка возмущена отключением отопления. Она напомнила, что ожидается холода. Сейчас по городу и так крепко ходит. сырая погода в школах и детских садах будет холодно. Кто за это будет отвечать, уточняет она. Женская сборная крестана по футболу разгромила Таджикистан со счетом 4-0. В городе Каракол ввели новые правила по проведению похорон, свадеб и семейных торжеств. Будут созданы специальные комиссии, которые будут проверять исполнение местными жителями установленных требований. Это запрет на устуканных салаты и сухофрукты. Где лучше, брать Рис? Какой район является лидером по производству риса в Кыргызстане? Сейчас покажем мы анализ на вашем экране. Горожане выступают против строительства бизнес-центра стройкомпании «Элизавета». 10 марта 2023 года состоялось выездное заседание депутатской комиссии по хаотичной застройке в городе Пешкек. В массиве Кукчар собрались недовольные дольщики. Они утверждают, что у них отбирают землю под строительство многоэтажных домов и они могут остаться без жилья. Мирбеку Атопекову подарили автомашину марки Lexus. Об этом сообщили владельцы социальных сетей. И они сказали, что был что он был в полнейшем шоке. По его словам, он давно не садился за руль и по привычке садится на, пассажир... на пассажирское. Видео вы можете увидеть здесь и сейчас. Добрый вечер! сам в шоке. От этого подарка. Я говорю, сдайная Спартак, это станет Дереган Дереприт. сидит вся Средняя Азия знает. Не то, что Средняя Азия, даже Москва знает. Бегает кто-то И вот здесь все сидят. Ушел армия араб, все Ушел я хочу сказать, машину помайкали, поставили бантик на нее, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, потом после это, посмотрите вот это, и и увидите, что за это, она Андэшнике, Андэшнике, Андэшнике. Она не шутит. Наверное, даже задумать какую песню да, надо сейчас исполнять. Спасибо, эмоции, эмоции. Потерянные. А давай купим? Это не транс. Это не франк. Вы заслуживаете Это этой машины за руль! За Аплодируй, друзья! В Кыргызстане месяц Орозон начнется 23 марта, сообщили в Мухтиаде. Теперь об о, о погоде. В Бишкеке ожидается неустойчивая погода. Как вы знаете, в Москве сейчас идет снег. И эти холода могут быть в Кыргызстане или нет? Кто знает? Это мы еще и узнаем. А вы подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить это. Давайте. И вот за последний день я успел вам рассказать все и объяснить. Все вы можете узнать по ссылке в описании подробней. Это я сказал немножко. Ну ладно, я с вами буду прощаться, но ненадолго завтра еще выпуск выйти наверное и давайте пока всем удачи всем пока!